привет привет так ну чего рассказывай <смех> к себе вернулась О. Почти, почти так да. подожди, ну... подожди подожди подожди <смех> как это как это почти а, ну еще немножко как бы у меня все проявляется так ну-ка подробнее а, ну вот, помните, мы в среду, по-моему, переписывались. А у меня как да. раз пару дней вторник, среда, наверное, изменять какой-то гнев вообще выходил. Мне надо было, что все, по-моему, было. О, да, да, да. Вот это вот прям вот я чувствую, что это, что это такое, из вот лезет и лезет, влазит. Ага, ага, и что? А потом я, знаете, в четверг, по-моему, вспомнила вашу медитацию, как раз проходила. И все, у меня вот это вот как рукой снялось. Все, я потом целый день у меня не было ни гнева, ничего такого. Вот я, какая была, такая вот. А хапанапона. Да. И хапанапона, да, вот чувствовал, что какой-то вот груз ага. постепенно снимается. Но это тоже, да, и хапанапона. Вот постоянно будет это поддерживать очищение, потому что конечно мы. В течение вот дня рабочего, дня вообще, жизни своей, что-то мы принимаем на себя, вот это вот, загрязнение там, или как это ну назвать? да, все правильно, видишь, получается как, люди находятся в иллюзии, считая, что они вот там пробудятся, как проглотят, знаешь, вол волшебную таблетку, опа, и все, теперь, в общем, спокойно прыгать в ромашках. Такого не бывает. Жизнь есть жизнь, да. Мы имеем это тело. То же самое эго, которое остается бессознательное, которое все равно чем-то еще забито. То есть вот такие опыты, переживания, ну какую-то программу могут снять, могут снять несколько программ, но это не значит, что пробуждение сотрет все эго, потому что личность которую мы имеем то же самое эго его уничтожить полностью нельзя и незачем на ну, мой взгляд незачем поскольку мы родились тут для того чтобы реализовать это проявление <сёк _> а не убежать от его реализации но у меня у меня за год столько событий произошло это после того вот, прошлогоднего сеанса это я, наверное у меня столько событий за пять лет так и происходило <сёк _> <сёк _> И то по молодости. Но я вчера как раз вот у меня вчера отвратительное настроение было. И я про карму послушала. Вот, одного тоже. И вот э, человек говорит, ну это уроки медитации, mm -hmm. подписана я. И вот этот дада говорит, что как бы у нас есть карма, то есть какие-то действия там 500 лет назад, тысячи лет назад происходили. И при удобном случае будут э, как бы вот ответные действия происходить. И, ну, мне это помогает, э, послушала, мне помогло это как бы принять вот то, что со мной происходит, вот эти, как я считаю, неудачи. Нету вот. удачи-неудач. Да. Этого ну, не существует. Точнее, вот то, что я хотела реализовать, мои желания какие-то, вот, допустим, семью создать или что-то, и у меня вот это все не получается. Ну, и у, у тебя это начинает... не получается по одной причине, потому что у тебя искаженное представление, которое ты хочешь внедрить в жизнь. То есть искаженное представление о любви. Вот если у тебя любовь условная, ну все. Вот ты будешь получать, огребать эти результаты. Так вот я не договорил про вот эту иллюзию да, пробуждение. Вот хорошее сравнение метафора. Ты не можешь. Ты же вот садишься кушать, помыла руки. Почему? Потому что ты где-то там ходила, что-то трогала, да? Деньги брала, uh -huh. может быть, в руки. Это гигиена. Это нормально. также ты принимаешь душ, то есть занимаешься гигиеной тела. И здесь вот все то же самое с нашим сознанием и психикой. Uh -huh. Потому что подсознание, оно на все реагирует. Да, оно все в себя собирает. Вот. Мы никто не идеален, и мы вот так вот пачкаемся, поэтому необходимо периодически мыться. Это можно сделать, используя определенные техники очищения. Они разные есть, много. То, чем я занимаюсь, просто одна из них, и все. Кому как. Вот так. И хапанапона очень хорошая. Но хапанапоне я тоже бывает, применяю, но самое глубокое очищение вот, с помощью вашей техники, потому что я когда медитирую, а я медитацией начала заниматься, mm -hmm. то есть у меня нету такой глубины, пока у меня не получается, видимо, у меня только начальной стадии mm -hmm. mm -hmm. <связывая> проработки. А, а вот здесь вот как-то получается, вы меня взяли за ручку и повели. <связывая> здесь вот как с учителем, я не знаю, как это объяснить, это намного проще и эффективнее получается. Ну, хорошо, если так. Сбился немножко. А, по поводу кармы-то. Ага. Смотри. Мы воспринимаем все как хорошее или плохое. Но, по сути, если ты находишься в своем эго, для тебя вообще ничего хорошего нету. Да. И да. не может быть. Ну, Дун Хуан, да, сказал, uh -huh. что... Эго может чувствовать себя хорошо, если рядом находится кто-то, кто чувствует себя плохо. А как же ты можешь чувствовать себя хорошо, если вокруг тебя беда и ужас какой-то? Это один момент. Второй момент. Если ты посмотришь на жизнь вокруг и на себя, то... Люди же страдают вообще от всего. Человек хочет денег, ну, чаще всего. Денег, отношений, обычное желание. Любви хочет. И когда он начинает это получать, если вдруг, то, что называется, реализовать. Вот, допустим, деньги, самое простое. Заработал денег, что начинается? Он начинает забрасывать тем, что получил, эту пропасть нищеты, а она бездонная, ее никакими деньгами не закидаешь, там не денег не хватает, а любви не хватает. И тогда начинается больше и больше, да, то есть одна машина, другая, третья, одна квартира, другая, третья, дом, дворец. Ты получаешь столько, можешь получить, да, что ты Физически не можешь за свою жизнь это никак вообще использовать. И в результате входишь в новый страх. То есть тебе страшно было без этого, а с этим тебе становится еще страшнее. Потому что это ж много всего, на это много кто может позариться, да, и это страшно теперь потерять. И вместо счастья, да, эго... Э увеличивает просто состояние страха с другой стороны человек реализовавший какие-то социальные ценности ну, возьмем те же самые деньги я просто очень часто это вижу кто-то подсаживается наркотики да, и тоже начинает страдать разрушая кто-то обжирается и тоже начинает страдать и в результате то хорошее что человек думает я сейчас у меня сейчас все будет не будет ничего. Будет только плохо. Так же, как и из плохого человек тоже начинает деградировать. То есть заболел чем-то, побежал по врачам, таблетки, все остальное, да, и все, скручило, помер. Получается что, что эго, то, чем оно является, вообще никак не может тебя удовлетворить, и удовлетворение его не имеет никакого смысла, потому что ты только находишься где в страданиях, в мучениях. Вот о чем речь. Ну вот я. Как вот отслеживай, да, отслеживай его. Я это уже все прошла, у меня только вот момент остался, я еще, видимо, не проработала по поводу отношений. То есть у меня и были возможности хорошие были, да, и по врачам но... я бегала. Все это я на собственном опыте прочувствовала. А здесь вот пока еще не совсем, пока осознаю. Ну, смотри, как получается-то. Все хотят взять. Ты хочешь взять? Нет, я вот хотела дать. У меня были изначально... Если ты бы хотела дать изначально намерение... Ты неправду сейчас говоришь, просто ты этого не понимаешь. Это... Ну, у меня наступил момент, когда я поняла. Мне вообще никогда не, не хотелось отношений. Да. А тут у меня захотелось, потому что у меня. Э, я почувствовала, что мне хочется с кем-то делиться. Потому что у меня слишком все. Да, да, встало. да. Ты делишься и смотри, что получается. Ты начала делиться, да. а в ответ ты не получила чего-то. Понимание. Думала... Я получала, но я я как поняла, что я не смогла справиться. То есть э, С чем справиться-то? Э, ну вот э, я сел взялась на себя на непосильную ношу. я не смогла человека вот направить на тот путь хотя бы чуть-чуть. Ну то да, есть, ну вот, вот, вот. А где тут любовь-то? У меня были чувства. Нет, подумай. Есть, то есть, у тебя было условие, а не любовь, на самом деле. Я ему все сделаю, и если он встанет на этот путь. Ты его таким, как он есть, не принимала. Я, я его принимала таким, угу. как есть. Но у него проблемы, вот были кое-какие проблемы. То есть, я, допустим, ну, хотел там ребенка. Лишь, вот, ну, сэмпенит, Да, он думала, хотел что... ребенка. А он, по-моему, не очень хотел как-то. Он говорил, да, но ничего не получалось, то есть ничего не да. получалось, да. И потом вот э -э -э, я же рассказывала, что у walking. мы. Ну вот, конечно, зря это вот в момент один сделали по своей глупости, то, что мы покрыли один его кредит, который у нас вообще-то не просил это делать. И так получилось, что вот у меня момент там был, что подозрение на наркотики, вам рассказывала, да, папа. да. Вот. И у меня такое, и потом, знаете, вот резко так все это завертелось. Я потом осознала, что человек просто не готов вообще. Вот ему надо было. Ну может, да. Пришло мне такое мнение, что ему надо было эту чашу спить до одна, чтобы Абсолютно. прийти. То есть, а я тут вмешиваюсь Я бы вот получается, он как бы ему надо было что-то отработать на это время а у меня такое ощущение я топталась на месте я ему все давала но топталась на месте то есть это как бы ему даже не в пользу шло. еще раз угу. услышь меня пожалуйста Да. да. Но это мое. Ты изменить. хотела его изменить я хотела его не изменить а направить чтобы на он изменился деле. чтобы он стал лучше да да чтобы он изменился. На благо, на благо ему. Лучше, да, чтобы... на благо ему, чтобы он изменился. А он этого не хотел. Да. да. Вот. И это повлекло усталость. Правильно? Угу. Истощение и э, к разрыву отношений. Угу. В этом на самом деле нет ничего плохого, но ты просто должна понять, что то, что ты делала, вот той самой любовью не является. Это называется причинять добро. Но я его выбирал то по сердцу, я не знаю, может. Ты могла я... выбрать по сердцу, но в результате да. ваших отношений они перестроились, перевернулись или перекрутились угу. вот в это. Да. Если ты не будешь делать так, как я тебе говорю, я тебя не буду любить. Да нет, я таких условий вообще не ставила. Вот а просто ты, я... Подожди. Ты могла так не думать, но автоматически поступать. Но я ждала. когда. Да, ты ждала. Отви... Да, вот. То -то не давила ничего. Я ждала. Но а потом ж... резко это все закончилось. Да, ты ждала, понимаешь? У -у -у. Что, что значит ожидание? Посмотри, сейчас пойми это. Ожидание это значит что ты делал инвестицию. Uh -huh. Ну, наверное. Понимаешь? А инвестиция это продажа. То есть ты продаешь что-то, да? Инвестируешь во что-то, ожидая результата. Это неплохо. Но ты ожидаешь результата. А? Значит, инвестиция нехорошая. Если результата нету. Ну а результат мне какой нужен был? Чтобы человек лучше стал, что. Чтобы комплекс, от комплексов освободился. Да. Чтобы он стал. То есть мне ни деньги не нужны были. Мне не нужно не было Это... ничего, ни внимания такого. Еще раз, прислушайся ко мне. Ага. Здесь разговор не о деньгах. Здесь инвестиции чувств. М? Это вот то же самое, по сути. И получается, просто у тебя эквивалент обмена другой. То есть... Проститутки, они продают любовь, условно, да, за свои услуги определенные. Вот и все. Но они это делают честно. В обычных отношениях люди занимаются тем же самым, по сути своей. Но если это не деньги, как бы, да, то это не проституция. А на самом деле так оно и есть. Одно и то же все. Потому что если ты не поступаешь так, как я от тебя хочу... Я лишаю тебя секса, тепла, денег, еще чего-то, понимаешь? Внимание. Вот что. Но у меня тут произошло само истощение, даже не да. знаю. Я старалась эти мысли выкидывать, но у меня я сама истощилась уже. Потому что выбрана неправильная стратегия. Вы не сотрудничествовали, да. а противостояли сотрудничество с этим человеком очень тяжело было договориться вот. я не знаю, говорю же невозможно было на сотрудничество ну да потому что у тебя была цель и только одна тропинка по которой ты шла мучаясь и вот это тебя истощило. еще раз это же игра и если человек не меняется или не хочет меняться да, но ты хочет. его да но ты его любишь не надо его заставлять это делать. Можно поиграть в его игру таким образом, что он ничего и не поймет. И в результате да, он может даже обратиться к тебе. А что такое? Почему у меня не получается? Ну, или Но это может... игра. Это стра целая стратегия работы, которая возможна только тогда, когда тебе не жалко, смотри, mm -hmm. не жалко ни своего времени, ни своих сил, и других ресурсов, энергии, денег, для того, чтобы помочь человеку. И ты работала с ним. Можно и так работать, вот как ты делала. Но по-другому немножко, поскольку у тебя не было грамотной стратегии, выверенной. Ты говоришь, вот ребенок не получился. Он не хотел этого ребенка, скорее всего. То ты его хотела. Да, не хотела ответственности, но человек очень незрелый. Он ну не важно. Он не хотел ответственности, да, а ты хотела ребенка. Наймать ну, зачем. Значит, ну, в общем, не подходишь и так далее. Ничего плохого в этом нет, но дело в том, что твои вот эти потуги тебя просто истощили. И ты uh -huh. расплескала то, что в процессе прошлого сеанса набрала. Uh -huh. И это тоже неплохо. Плохо будет, если ты не научишься, не извлечешь опыта из того, что произошло. Тогда ты на те же самые наступишь грабли и будешь слушать про карму дальше. Угу. Понимаешь? Но мы же люди, мы же обучаемы. Поэтому посмотри на свои какие-то... Ошибки наполнись пониманием и живи. Вот и все. И вот у тебя полезли. То есть ты, когда мы прошлый сеанс проводили, я тебе сказал, как минимум два сеанса. Почему? Потому что я увидел, что ты сильно истощена. Да, да. Тебе надо просто наполниться и не расплескивать. Эмоциональная дисциплина. М? Так вы знаете, я даже и медитировала, когда он у меня жил, и вот, mm -hmm. все равно я не смогла справиться, mm -hmm. видимо, или у меня опыта слишком мало, или мало у меня опыта, слишком... конечно, организация такая еще слабая, я как бы самой собой справиться, какой там еще да. брать нагрузку еще другого человека, да? Еще раз, mm -hmm. ты вот незаметно сползаешь в одно и то же, другого человека брать, работать. Ну, да. С другим меня. человеком. Понимаешь, вот одно и то же у тебя все время. Ну, угу. пока есть у меня разделение такое. Хотя, и когда и бывает, что чувствую я единение. Это нормально. Разделение же помогает еще. Если ты видишь какой-то недостаток. Он что, о чем говорит? Что это зеркало. Значит, тут же смотри в себя, привыкни это делать и все, и начинай работать с этим. Тогда тебя это будет наполнять. И ситуация разрешится наилучшим образом, даже без твоего участия. Иногда даже невозможно понять, каким образом в эти процессы, которые выстраивают те или иные ситуации, Какие силы вмешиваются, каким образом все это люди, каким образом это все функционирует, вообще непонятно и не будет никогда понятно. Но это просто происходит. Я столько могу примеров привести. Поэтому что-то делай с собой. Не нравится что-то, посмотрела, посмотрела где не нравится, посмотрела где защемила, заболела, кольнула. И вот сюда вот и работай. И он тогда мог бы или сам измениться, или испариться, но тебя бы это вообще никак не, не истощило. Где бы человек ни жил за границей или здесь, я тысячу раз в этом убеждался. Uh -huh. Вот человек уезжает из какой-то, вот создал да, какую-то невыносимость для себя вот в этом месте и поехал куда-то. Сейчас все изменю. Приезжает в другое место. В совершенно новую реальность, где даже, может быть, и языка не знает. Все другое. вот там никто не знает. Делай, что хочешь, создавая новую реальность. Человек даже может выучить язык. Но через год, два, три максимум, человек создает опять ту же самую, невыносимую для себя реальность. От себя не убежишь, да? Да, и ты... бежит дальше. Вот как. Вернемся к нашим баранам. Твоя задача ⁇ эмоциональная дисциплина, чтобы не истощаться в процессе проживания своей жизни. Потому что для того, чтобы ее проживать, нужна энергия, угу. которую мы бессмысленно, глупо тратим. На что она свои эмоциональные реакции? И у нас не остается уже сил ни на что. Понервничал где-то, да, а время уделить нормальному общению с ребенком уже нет. Там ну, понервничал, тут на ребенка гавкнул, да. ребенок ну, я... заболел, расстроился, да. там еще что-то, опять внимание, и пошло-поехало. Но я вот заметила, когда я одна, или вот хотя бы у меня есть возможность одна оставаться, то я себя могу вот э, взять в руки как-то mm -hmm. в это время мне пересмотреть mm -hmm. себя mm -hmm. есть, а потом уже могу на какой-то период опять вот в эту окунуться в, в эту жизнь, то есть жизнь, когда я там дети, когда, допустим, молодой человек, <как> может даже вот с этим молодым человеком мне не хватило вот э, момент чтобы я хотя бы там день два побыла одна вот просто личного одна. пространства конечно да, личного пространства то есть я на выходные ездила к родителям, к детям здесь я с ним была у меня вообще не было того да, личного да, пространства да, вот у -у -у. это меня, наверное, и погубило то есть у меня не было времени с собой разобраться у -у -у. вот все, конечно, хочется так, чтобы а, несмотря на то, что вот я не одна нахожусь но как-то вот в этом то есть, чтобы у меня не было, как сказать. То есть необходимости в личном пространстве, чтобы я могла так справляться. Ну, пока я вот это вот. Нет, не... личное пространство это одно из важных условий нормального существования. Надо побыть, э, иметь возможность быть одному. Потому что в каких бы отношениях мы ни были. Да. С кем бы ни мы ни общались. Все равно переосмысление, какое-то да, наполнение пониманием, оно mm -hmm. лучше всего, отдых, оно лучше всего происходит наедине с собой. Ну, вот, кстати, мало кто вот этот момент понимает, многие обижаются насчет да. этого. Я, ну, я да. вот просто не понимаю, мне нужно, что ли, это личное пространство, или они просто себе не осознают? Оно нужно. Ну просто они вот это не осознают эту необходимость. Да. Люди, вступая в отношениях, же истощают друг друга. Ага, наверно. И потом не знают уже куда друг от друга деться, вместо того, чтобы дозировать свое присутствие и друг к друг другу относиться да. бережно. Да, да, да. Вот. Все ж просто. Вот я сейчас <пусти> произнес <пусти> ключ к идеальному отношению. Да, да, да, я вот с этим согласна. Я об этом всегда вот думала. Но вот пока а, ну, очень много людей этого не понимают. Ну да. К сожалению. Ну, не важно. Да. Угу. Другие люди ты не важны, тебе на самом деле важна ты сама только. Потому что все же с тобой происходит. Ты же все это чувствуешь, через себя пропускаешь и реализуешь. Угу. Ну. А то у тебя все другие другие. Ну... Все равно другие же люди как бы другое чувство, чем я чувствую. И как, поэтому я разделяю у <laughs> каждого свое эго. <laughs> вот этим мы наверное, и различаемся. Ну, у каждого свобода действий. Ну да. Так, ну что, наговорились? Да, наговорились. Я вот, мы же хотели. Ча с чакрами доработать. Да, мы, наверное, как будем. Не с работать, знаю, мы еще про не... это. <с>, с чакрами, пока не знаю. Я думаю, что тебе еще надо бы. Да, мне надо бы. Да, тебе надо бы еще побыть в качестве переживания, безусловной любви. Угу. Вот что тебе надо. Вот это самое главное. Какие к чертовой матери чакры? Да. Или там какие центры. Если вот это качество пока еще нуждается в дополнении или в наполнении, в осознании, угу. кто-то сейчас? Я безмерная пустота. А где в этой пустоте карма? Ты знаешь? А есть ли в этой пустоте кто-то еще? Никого нет? Если кого менять? С кем-то работать. Это нет. Прекрасно. Все свет. И пусть интенсивность этого света станет максимальной для формы Гузель. И еще ярче. как интенсивность трансформации, очищения и исцеления. Что там с чакрами-то? Не знаю, что там с чакрами распирает. У меня такое чувство, что я сейчас лопну. Осознавай целостность, безраздельность, истинной природы себя. Ну, как сейчас? Вообще отлично. Ну, мне и было почти отлично. А -а -а, правда? Почти? Да, не говорю. Мне хватило практически с вами поговорить. А -а -а. Потом уже просто пошел процесс. А -а -а. Сейчас не так бурно. Да ладно? Это, это нормально, же это естественный процесс. Сними весь контроль. Любого деятеля. Да, это самое главное. Да, да, да. Ставь лишь естественное проявление. Оно мудрее, да, чем этот работник. Да. И оно как бы все делает само. Ну где ты сейчас? Здесь. Никуда не уходил. Ну да. Главное жить охота. Да? А как хандра там? Что еще? Осенняя, осенняя хандра, как она? Правда? Не просто прошлый сеанс вспоминаю, первый. Мне три дня жить не хотелось. Вообще. Ну да. Ну, такого уже нету, конечно. Такого ощущения. Ну да, набрала оно и полезла. Все хорошо. А что сейчас-то происходит? Что ты в прошлое все лезешь опять? Да нет, это у меня привычка анализировать. Хорошо. Это чисто, наверное, профессиональная привычка. Вот она мне, кстати, вредит. Она как бы и помогает Ну, просто каждому навыку свое время, правильно? Ты же не ходишь в поле, да, посреди улицы. Ну, здесь то же самое. Надо правильно использовать. Конечно. Как хорошая медитация. Я тебе дам еще одну медитацию сопровождающую. Она похожа на полноценный сеанс. Ты можешь его проводить для себя в любое время. А вот знаете, вот с вами надо просто пообщаться даже. Точно не надо никакой медитации ты наверное, просто заполнены уже. Хорошо, спасибо. Таких людей встретить, которые которыми просто пообщаешься, и все. Все проблемы у тебя куда-то делись. Хорошо. И Сандра куда-то делась. Ты очень хорошая. и осознаваю это для себя. Пользуюсь этим. но и Я считаю, что все люди хорошие. Но мы сейчас... О тебе и все это кто это я поэтому меня иногда затягивают всякие неприятности я вот вот это вот увидел для себя хорошо ладно благодарю вас очень классно еще раз встретиться пообщаться хорошо да Угу. Не знаю, может, может еще просто пообщаться, позвоню. Конечно, звоню. против. Да, да, да, звони. Угу. Ну все, пока. Пока-пока. Пока. Благодарю за просмотр. Ставьте лайк под этим видео, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал «Чистое сознание».